Добрый день, с вами деловая полиграфия. Сегодня у нас в работе бегущая строка размером 32 сантиметра на метр шестьдесят. Имеется в виду само рекламное поле. Собственно, она уже готова, но заказчик захотел внести небольшие изменения. Это добавить сюда вот такой Wi-Fi модуль, который помогает человеку менять информацию на бегущей строке, находясь в помещении через связь, через интернет. Вот, ну приступим. Для начала снимаем крышку с уже готовой конструкции. К плате Wi-Fi модуля подводим концы с напряжением. Затем защелкиваем хаб, верхний на единичку 12, дробь 1, вот он. И нижний, вот стрелками указано, где вверх, вот стрелочка. Значит, вверх в этой стороне, верхний, соответственно, подключаем сюда. И нижний, соответственно, 12 дробь 2. Так, ну все установлено. Прикручиваем штекер антенны к плате. И не забываем воткнуть USB-соединение. USB Теперь упаковываем герметичный пакет, который фиксируем изолентой. После того, как все внутри сделано, закрепляем на место шурупы. Итак, бегущая строка готова, осталось только запрограммировать и включить в розетку, посмотреть как она работает. Итак, бегущую строку включили в сеть, она работает. Сейчас мы будем проверять работу Wi-Fi соединения, которое мы сейчас установили. Для этого запускаем программу, ищем подсоединение к Wi-Fi. Вот у нас Wi-Fi соединение, подключение, вводим ключ. Итак, Wi-Fi настроили, подключили антенку. теперь проверим, отправляется ли текст на табло. Для этого нажимаем «Установки», «Настройки параметров табло», жмем пароль, вводим Здесь у нас в данный момент V61. Ширина 160 сантиметров. Высота 32 сантиметра. ОК. То есть параметры табло установлены. Теперь пробуем ввести текст. Для этого нажимаем на вкладку текст. Вот она в левом верхнем углу почти. И в окошке снизу пишем то, что мы хотим видеть. Например, Пример, привет. И жмем отправить. Ну, как видите, у нас Wi-Fi установлен верно, все работает, соединение прошло успешно. Кому нужны бегущие строки, а также любые другие вывески баннера, а также полиграфическая продукция, обращайтесь по ссылке под видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Необходимое программное обеспечение для бегущей строки будет в описании под видео, скачивайте, если кому-то нужно, а также на сайте.